Вы хотите зарабатывать деньги в интернете хотите превратить вашу электронную почту в инструмент пассивного заработка от 5000 рублей в день хотите раз и навсегда оплатить все кредиты и долги с помощью интернета тогда досмотрите это видео до конца и я гарантирую что уже сегодня вы заработаете минимум 1000 рублей легально быстро с нуля с помощью всего одной программы дорогой друг приветствую вас в этом видео меня зовут филипп белогуров я зарабатываю более 180 тысяч рублей в месяц через интернет с помощью программы авторасыльщика писем мой доход идет с партнерских программ которые платят процент с продаж а сам трафик на партнерские программы я добываю с помощью отправки 300 500 писем в день по теплой базе клиентов в этом видео я поделюсь секретом своего заработка покажу конкретные шаги к действию как именно вам превратить свой e email ящик в постоянный пассивный денежный актив уже сейчас я активно путешествую и покупаю то, что захочу в магазине. Приобрел личный автомобиль, и все это благодаря моей системе заработка. Но так было не всегда. Сейчас 2019 год, но если вернуться на три года назад, в 2016, то моя жизнь была абсолютно другой. В то время я работал на солидной должности управляющего в крупном холдинг-центре. Я зарабатывал порядка 45 тысяч рублей в месяц, имел машину в кредит и снимал двухкомнатную квартиру за 20 тысяч рублей. Все было хорошо. Я даже планировал дойти до директора с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц, что на тот момент было для меня мечтой. Но все изменилось. В компании произошли перемены и меня сократили. На тот момент я был зол на начальство и сразу сказал себе, что все. Я больше не буду офисным рабочим и буду пробовать себя в бизнесе. Конечно, поискав информацию, бизнес я так и не открыл, но зато нашел для себя иной метод заработка. Им оказался интернет. Я стал постоянным зрителем различных тренингов, вебинаров и мастер-классов. Перепробовал разные темы заработка. Это был и бизнес с Китаем, на котором я прогорел и влез в долги на 70 тысяч рублей. И заработок на партнерских программах с использованием платных источников трафика, таких как Яндекс Директ и Google Эдвард. Опять же заработок был, но расходов в любом случае было больше, тем самым я сделал себе долг в 20 тысяч рублей. Пробовал и другие разные схемы, в общей сложности я влез в долги на сумму более 140 тысяч рублей, которые я занимал у своих друзей. Тогда в моей голове было несколько вариантов, либо это все развод, либо это все доступно только самым первым игрокам рынка, либо я что-то делаю не так. Я отчаялся, но не сдавался. Пробовал дальше и наткнулся на метод e-mail маркетинга. Это когда с одного почтового сервиса отправляешь сразу несколько сотен или несколько тысяч писем. Их читают и переходят по ссылкам. Тем самым идет трафик и заработок. Но привычная схема продвижения создать рассылку, дать полезность, покупать трафик и работать с ним меня не устраивала. Да, я пробовал, вложил 3000 рублей и получил 140 подписчиков. Из них никто так и не купил. В общем, я начал искать информацию на западном рынке через поисковую систему Google. Пользовался переводчиком. Я хотел найти исключительную модель дохода, которая будет работать без спама. И вот спустя несколько недель проб и ошибок я адаптировал западную систему заработка под наш рынок, изучив десятки часов разного контента. Я нашел программу, которая рассылает письма. Нашел способ поиска мил-адресов. Причем не просто адресов, а уже теплых и заинтересованных купить в конкретной теме. Я стал рассылать письма с помощью своей почты, используя стороннюю программу для рассылки. В день я отправлял не более 500 писем, и доход стал увеличиваться. Сначала был доход 1000 рублей в день, затем уже 2000 и даже 3000 рублей. А дальше еще больше. Достигало даже отметки в 10 тысяч рублей в день чистой прибыли. И вот тогда я вздохнул. Тогда я за несколько недель отдал все кредиты и долги друзьям. Я полностью оплатил кредитную машину и продал ее, купив себе уже новую иномарку с салона за крупную сумму. Моя жизнь просто поменялась в лучшую сторону. Я просто нашел тот самый инструмент и заместил его. Ведь сотни, а то и тысячи людей ежедневно интересуются темой заработка в интернете, изучением английского языка, отношениями и так далее тем много. Именно этим людям я отправляю письма с рекомендацией приобрести тот или иной курс и решить их проблему, а с каждой продажи зарабатываю по 200-500 тысяч рублей. Таких продаж десятки в день. Просто подсчитаем. Ежедневно я отправляю до 500 писем в лень целевой аудитории. Открываемость писем порядка 70% и переходов минимум половина. Тем самым открываю 400 писем а переходят 200-300. С этих переходов конверсия 5-10% в оплату и получаем в среднем от 10 до 30 продаж по 500 рублей. Итоговый заработок составляет минимум 5000 рублей. Вот вам конкретный пример из моего заработка. И вы тоже можете взять и применить мою систему и зарабатывать деньги в интернете. Вы давно мечтаете отдать все долги и кредиты? Пожалуйста. Если ваш доход будет превышать расходы, то вы с легкостью будете иметь свободную сумму и оплатить любой долг или кредит. А если вам просто не хватает денег с зарплатой в 20-30 тысяч рублей в месяц, или вы получаете маленькую пенсию, то вам данная система просто необходима, так как от вас не нужны технические знания. Все делается по готовому алгоритму. Нажали сюда, ввели здесь и получили результат. Все. Более 90% всех действий выполняет программа. Вам не нужно долгими вечерами сидеть за компьютером, программа настраивается всего за 10 минут, а весь процесс старта до запуска займет не более двух часов. В итоге вы сможете покупать дорогую технику в дом, смартфон, плазменный телевизор, посудомойку, игровой компьютер, мощный ноутбук, дорогой современный холодильник, новую мебель под заказ и так далее. Ведь это не простые слова, это мой путь. Я сам точно также полностью обновил себе интерьер в квартире. Если я захочу купить себе новый iPhone за 100 тысяч рублей, я его куплю, потому что могу себе позволить это финансово. Я не хвастаюсь и хочу показать вам другую жизнь, жизнь в достатке. Если обладаешь нужным инструментом заработка и зарабатываешь 180 тысяч рублей в месяц, и если вы хотите купить себе все то, что я перечислил, то вот вам три готовых совета к действию от практики. Первое. Не вкладывайте деньги в трафик. Многие новички ошибочно думают, когда начинают стартовать в email маркетинге, что нужно вкладывать деньги в покупку рекламы. Это не так. Если у вас нет опыта, то вы потеряете деньги и вообще. Сейчас трафик очень дорогой и выйти в плюс очень сложно, особенно новичку. Поэтому ищите только бесплатные способы продвижения партнерских ссылок и желательно с автоматизацией. Второе. Отправляйте письма только по теплым клиентам. Во многих уроках вам будут показывать, как рассылать тысячи или десятки тысяч писем в день. Но все эти письма будут попадать в спам. Это уже давно не работает. Чтобы письма приходили во входящие и 100% их видел каждый, вам нужно отправлять не более 300-500 писем в день. Все email-адреса должны быть целевыми и отправлять письма с рекламой курса только тем людям, которым эта реклама интересна. Так вы добьетесь максимального попадания в инбокс и ваше письмо будет открыто, прочитано и пользователь перейдет по ссылке. Третье. Изучайте западный рынок или берите опыт того, кто его изучил. Как я говорил ранее, изучая доступную мне информацию результат у меня не было, а только долги. Но как только я начал изучать западный рынок, у меня сразу же появилась четкая и конкретная модель заработка. Смог найти программу, смог автоматизировать и применить весь процесс на наш РУНЕТ, поэтому либо изучайте информацию у западных бизнес-тренеров, либо берите опыт того, кто уже изучил западный рынок, применил его на наш рынок и получил желаемый. Дорогой друг, а сейчас у вас есть два выбора. Вы уже получили от меня три ценных совета, можете их применить, пойти своим путем, делать ошибки, пробовать, тестировать и, быть может, через год или два вы выйдете на доход в 5000 рублей в день, но нет гарантии, что вы сможете дойти до конца и вообще, что у вас что-то получится. Вы также можете выбрать второй путь, взять мой опыт и готовую систему себе. Сделать шаг 1, шаг 2, шаг 3 и получить результат с моей личной поддержкой и гарантией результата. Какой путь выбирать, решать вам. Если вы выбираете первый путь, то я желаю вам успеха и запастись большим терпением. Но, а если вы хотите быстрых результатов с моей личной поддержкой и гарантией результата, то продолжайте смотреть это видео дальше. Долгое время мои знакомые и друзья просили их научить настраивать программу и зарабатывать, как я. Уходило много времени на то, чтобы объяснять персонально каждому. Поэтому я записал целую серию видеоуроков, в которых я сам с нуля настроил программу. Нашел и обработал по собственной технологии базу e адресов запустил, отправил и заработал. По этим готовым урокам программу настраивал круг моих знакомых. Теперь они успешно зарабатывают и по сей день. Свою систему я назвал «Ваша прибыльная почта». Вот так выглядит сам курс. В итоге получилось 6 видеоуроков HD-качества, плюс программу. Все настраивается всего за час. Программу настраивали даже пенсионеры. И в итоге уже сегодня вы сможете подключиться к партнерской программе, которую я сам пользуюсь, взять ссылку, составить письмо, настроить программу, загрузить базу, отправить письма и заработать уже через несколько часов первые деньги. 500 тысяч или даже 5000 рублей в первый же день. Также хочу развеять несколько мифов по поводу заработка по моей системе. Можно ли настроить систему новичку без какого-либо опыта? Если вы можете находить информацию в интернете, скачивать и устанавливать приложение, то вы без проблем сможете настроить и запустить программу по моей системе и успешно заработать на отправке письм. А если вы минимально разбираетесь в компьютере, то это не проблема, ведь в уроках есть подробное объяснение куда нажать и почему и вообще сама программа настраивается за 10 минут. По опыту работы с новичками могу сказать, что даже пенсионеры с нулевыми знаниями просматриваемые мои уроки настраивают и запускают программу без каких-либо дополнительных вопросов. Поэтому со стопроцентной уверенностью заверяю вас, что вы справитесь. Что делать, если вы проживаете не в России, а в Украине, Казахстане или других странах мира. Моя система не привязана к определенной локации. Работать можно из любой точки мира и ограничений здесь нет, даже живя в Украине. Главное иметь устройство с выходом в интернет. Могу предположить, что вы уже приобретали курсы по заработку в интернете, как и я, но так и не получили результат. Так почему у вас обязательно должно получиться заработать с моей системой ваша прибыльная почта? Все просто. Многие курсы берут информацию из других курсов, и информация уже неэффективная или вообще устарела в 2019 году. Я же практик, и моя система построена исключительно на технологиях западного рынка. Сама технология отправки писем по моей модели будет актуальна еще лет 5 и приносить только сливки с минимальной конкуренцией. Поэтому я и мои ученики получают результат, а я его гарантирую. А вот теперь... Хочу вам на своем личном примере продемонстрировать свой результат после настройки и запуска программы в рамках системы. Итак, дорогие друзья, сейчас я пройду регистрацию аккаунта на Яндексе, чтобы завести себе новую почту и новый Яндекс кошелек с пустой историей. Дожидаемся завершения регистрации. Итак, я создал себе новый кошелек, на котором будет отображаться статистика дохода за определенный период в рамках тестирования системы. Как вы можете наблюдать, статистика пустая и баланс нулевой. Давайте зафиксируем время старта запуска программы, обновляю страницу и на часах сейчас 17 часов 19 минут по Москве, 24 мая 2019 год. Я запущу программу в работу и посмотрим за какое время получится заработать и вывести деньги с кабинета на свой кошелек и какая будет точная сумма. Итак, сейчас у меня уже есть составленное письмо с заголовком и текстом. Я вставляю свою партнерскую ссылку и нажимаю ОК. Все. База e-mail адресов уже загружена в систему и программа полностью настроена. Запускаю процесс отправки писем. Расылка в рамках текста небольшая, всего 306 e-mail. -ов. Но все они горячие, и я планирую с них собрать не менее 5 оплат. А с каждой оплаты мой процент составляет примерно 1200 рублей. При этом сайт я не создаю и продажами не занимаюсь. Я подключился только в качестве партнера. На всю регистрацию и настройку у меня ушло примерно 40 минут. Как можно заметить, программа начала свою работу. Письма постепенно отправляются. Отправка всех писем займет, я думаю, минут 10. После того, как все письма отправятся, я просто выключу компьютер и уйду по своим делам. Он мне просто пока не нужен. Программа выполнила всю работу, а завтра... Уже мы посмотрим на результат. Ну что же, на часах 14 часов 51 минута. Уже следующего дня, 25 мая. И давайте посмотрим на результат за чуть больше 21 час после отправки вечерних писем. Переходим в Яндекс деньги и обновляем страницу. Баланс увеличился и составляет 5691 рубль. Спустимся вниз страницы и в историю. И видим пополнение на сумму 5691 рубль сегодня в 11.39. Эти деньги я сегодня утром вывел из партнерской программы. Я не вложил ни копейки. Программа сама отправила письма с рекламными предложениями, и они все попали во входящие. Я только немного поработал с базой, нашел продукт и стал его партнером. Взял рассылку, составил письмо и разослал. Все. Деньги под утро вывел уже на тестовый кошелек, который создал вчера. Так сколько же стоит система ваша прибыльная почта? Суммарно я приобрел три консультации у западных инфобизнесменов за 350, 550 и 249 долларов. Итого я отдал 1149 долларов. С помощью этого я понял всю концепцию правильной отправки также я потратил еще 6 месяцев, чтобы до конца адаптировать эту систему под наш рынок. Смог автоматизировать отправку писем со своей почты с помощью программы. Давайте даже подсчитаем, что конкретно вы получаете. Первое. Как быстро и просто отправлять электронные письма с партнерской ссылкой через свою почту только целевой аудитории. Не более 500 писем в день и зарабатывать от 5000 рублей. Комплексная и протестированная система. Ценность 1590 рублей. Второе. Как и где находить базу только активных e-mail адресов, владельцы которых заинтересованы быстро решить свою проблему? С такой базой идет максимальная отдача. Ценность 490 рублей. Третье. Как писать максимально эффективное письмо для отправки, чтобы процент переходов доходил до 60? Ценность 690 рублей. Четвертое. Сама программа для отправки писем бесплатными SMTP. Вы просто загружаете список e адресов в программу, составляете письмо, ставите на отправку и отправляете. Все, через 12-24 часа зарабатываете деньги и выводите на удобный вам кошелек или сразу на банковскую карту из личного кабинета партнера. Также в курсе я вам дам ссылку на партнерскую программу, которой я сам лично пользуюсь. Ценность. 1130 рублей и 5 моя личная поддержка по любому возникающему вопросу в ходе настройки курса сроком на 30 дней в любой момент пишите в службу поддержки я лично оперативно отвечаю вам в развернутом виде на поставленный вопрос или возникшую проблему в ходе настройки ценность 1290 рублей в итоге получаем сумму 5190 рублей Именно столько стоит готовая онлайн-система заработка на автоматической отправке писем. Если вы думаете, что это много, то ответьте, сколько стоит готовый онлайн-проект с чистым доходом от 5000 рублей в день. Можно смело умножать эту цифру на 30 дней и получаем 150 тысяч рублей. Но я даю вам не рыбу, а удочку. Поэтому вам не нужно платить 150 тысяч рублей и даже не нужно платить реальную стоимость системы ваша прибыльная почта ценой 5190 рублей. Официально моя система стоит именно 5190 рублей, со стопроцентной гарантией возврата денег в течение 60 дней. Но сейчас я делаю акцию для каждого посетителя моего сайта, всего на 24 часа. Это не просто маркетинговый прием, на этом сайте запустился таймер, после того как он завершит свой отчет Скрипт направит вас на другую страницу с надписью «Акция завершена» и получить систему можно будет только со 100% оплатой в 5190 рублей и только после заполнения анкеты и моего личного одобрения. Но если вы смотрите это видео, на данной странице сайта то вам доступна акция. И я поздравляю вас, прямо сейчас вам доступна скидка 90%. Оплатить систему ваша прибыльная почта вы сможете всего за 520 рублей вместо 5190 рублей. Просто нажмите на кнопку ниже, выберите удобный способ оплаты, оформите заказ, оплатите его и сразу получите доступ на почту. Вы думаете, почему я провожу эту акцию? На самом деле мне постоянно пишут люди с просьбой о финансовой помощи, рассказывают про свое трудное положение, о проблемах в семье. Но просто дать деньги проблему не решит. Да и всем подряд перечислять деньги это невозможно. Я подумал, а что если предоставить не рыбу, а удочку в виде системы с доступной ценой абсолютно для каждого, но с ограничением. Так и родилась идея провести данную акцию. Каждый желающий может уже сегодня приобрести систему по заработку, отправить рассылку и заработать. Цена системы «Моя прибыльная почта» равна 1,1 стоимости реальной цены курса. Действует эта цена до тех пор, пока таймер не остановится и завершит акцию. И простое обновление страницы или смена браузера не поможет, так как таймер фиксирует каждого посетителя по IP и куки. Так что успевайте, только в момент акции. Больше такого предложения проводиться не будет. Чтобы получить систему ваша прибыльная почта, просто нажмите на большую кнопку под этим видео. Далее вы попадаете на форму оформления заказа. Вводите свою почту, имя и телефон. Далее выбираете удобный способ оплаты и переходите к оплате заказа. После успешной оплаты доступ вам высылает сервис приема платежей. Изучаете видеоуроки, настраиваете и запускаете программу и зарабатываете. Весь доход отображается в личном кабинете. Доход будет идти с продаж информационных курсов в партнерской программе через реферальную рассылку. Все это мы разбираем в рамках курса. Теперь вы знаете, как оплатить систему «Ваша прибыльная почта». Если вы по какой-либо причине все еще сомневаетесь, то для каждого своего клиента я предоставляю 100% гарантию возврата средств в течение 60 дней. Это значит, что если вы изучите уроки, настроите и запустите программу, но так и не заработаете деньги, и при этом я вам не смогу помочь, то в таком случае я фиксирую вашу просьбу возврата. Вы высылаете реквизиты для перевода средств, и я возвращаю вам деньги обратно. Я уверен в своей системе, что готов предоставлять гарантию на 60 дней. Ниже есть контакты службы поддержки. Не всегда я могу ответить лично, так как на это физически времени может не хватать, но вы всегда получите ответ от квалифицированного персонала. Если хотите задать вопрос лично мне, то я тоже отправлю почту ниже на сайте. Я, конечно же, постараюсь ответить вам в самое ближайшее время. А на этом у меня все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Обязательно приобретайте систему, пока действует скидка и идет таймер обратного отчета. Если остались вопросы, то пишите по контактам, указанным ниже. Еще раз благодарю за просмотр. С вами был Филипп Белогуров. Успехов!